которые обладают высоким рекреационным потенциалом, то есть те участки, которые были бы хороши для организации туризма внутреннего, для развития туризма на территории Республики Татарстан. вопрос.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 что самый высокий рекреационный потенциал у нас в Верхнеуслонского района, потом идет Кам... ну, Камск, Устьинский, Тетюшский, Высокогорский, Зеленодольский и другие районы. В дальнейшем данные разработки планируют использовать для проектирования рекреационных зон республики. Инженер Небаева, Радмир Сафиуллин, Universe